Базлайтер, ну как думаешь, ушел этот Соник? Ну да, конечно, он не будет долго задерживаться. Ну-ка, я еще приду. Соник. Не-не-не-не, лучше выкидывать. Блин, Что это за место такое? Куда Ты я слышишь? Спал? это что за табличка? Ха, хайповать хочу, хочу. Хайповать хочу, хайповать. Я, хайповать. Вижу, хайповать. я вижу, я вижу. Что место Я вижу базлайтер, ты на чиллеру Ладно, куда идем? я хайповать. слышу, кто-то там кричит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опять какая-то игрушка, Роджер, ты говноедский. Опять какая-то злая игрушка, скорее всего. Ты этот, хороший... это Желтый дом. Какой-то челепиздрик желтый. Другой, другой, лего. О, здравствуй! Кто это такой? Здравствуй! О, привет! А вы кто такой? А, да мы жители этого. А что, сразу мы... ты сразу в мой ты заодно невежливо, сразу заходи такой. в дом, даже не познакомишься. Здравствуй, это... человечек. Ты новая игрушка? Ну, это понятно. Иди, да. Ничего себе. Вот такой у меня дом из Лего. Фик. И да. Вот Прикольно. такой мини-домик. Я тут так... весь день лежать, смотреть в потолок не очень. А не знаю, я тут недавно меня какой-то мальчик забрал из деталек. Ты повы определять, у меня так у меня ламинат шла, это скажу. Не знаю, какой-то лим... ламинат. Ну, вот у меня такой мини-домик. Прикольно. А у тебя И еще что-то есть? Лего запчастей. А у а... вас как зовут? А меня зовут Вуди, я ковбой местный. Базлайтер, космонавт местный. Мы, короче, полиция местная. Я рад. Радзон, это по по Короче, проверку на оригинальную игрушку покажи пятку. Угу. Да, коллекция есть цифровая. Класки, я оригинальный. Да, сама первая. А я не, игрушка. На я на бросьбы, я не китайский. Я не китайский, ну давай. не надо. Видите, я выжил. Я не сломался, как китайский. Я оригинальная фигурка. Ты типа как железный медведь Валера, да? Тубик. Ты типа бессмертный такой. Я не, знаю, угу. я не знаю, какие там желейные медведи у вас. Но вот такой у Да мы слышали, хозяин... хозяин постоянно смотрит про этих железных медведей. Поэтому... Мы тут уже к этому всем привыкли. О, смотрите, кто будет энергию сладкую. О, я не знаю, что это за энергия, но я могу. Будешь энергию? Давай. Я тоже попробовать хочу. Я такой не пробовал еще. На, можешь попробовать, это хавчик крутой еще она. О, сейчас попробую. Кстати, Базлайтер, как ты думаешь, что ты добрая игрушка? как я себя хорошо чувствую. Какая вкусная энергия. Вот ну не как можно. Ну mm, да, более. О, смотрите, у меня тут кровать а проигрывать. Пацаны, какая это... это что за домик? О, я да, знаю, да, да, я знаю. Это картонный домик принцессы Харлинг или кто тут у, у малого живет? Это игрушка, это коробочный дом, кажется, да? Да, да, да, коробка. Я не знаю, покажите там. Труба ну как она Руба еще есть, прикольно. Ребят, Да ребят. что, что? Покажите Ск мне тут все всякие места. Как Я как? тут первый раз не знаю вас. Ну, мы, мы можем... Наверное, как все здесь не останешься, потому что уже Ну, вас узнаешь. Не знаю даже. Мне как-то страшно уже стало. Короче, смотри. Здесь есть какая-то игрушка, это куколок, какая-то огромная, черный какой-то Еще есть шкаф, там есть другие игрушки, можем тебя потом познакомить с ними. Привет, этот больше кровати. Да, кстати. А это что это за? А, там хозяин наш спит. Ну, и игрушек хозяин. Идем посмотрим, может кто-то есть там. А разве? Привет, разве? Есть! Мне кажется, тут... Там есть наши! Баз, там есть наши. О, это... Тихо, аккуратно, Аккуратно! Тут еще какие-то игрушки. Тут еще один базлайтер. Тут еще один базлайтер. Они мелкие. Маленькая версия базлайтера. Они это... Там и на кроватке Маленький Вот, вот, вот, глянь. Плюшевый медвежонок. Они не живые, все это повтор. Вот. Собачки, Они не живые, свинки. это повторы. А это кто? Чупиздрик, а вот. Тоже какая-то игрушка. Какой-то мах, но он не живой, потому что это зачем... какая-то другая коллекция. Зачем бьешь себя? Это же твой повтор, твой братец. Вы думали, что Базлайтер в... в мире только один? Да зачем? Он зачем ты его убил? Базлайтер бас... нельзя их бить. Зачем ты его бьешь? Они... Ты что творишь? Они же не живые. Ой, я Состоящий. Хорошо, не бей их. Что они бас тебе сделали? Здесь много. Игрушек-повторок, коллекции. Ты думаешь, О. ты один особенный? Я таких да. Баслайтеров бас! в магазине видел много. Тут опять какая-то книга. Магазина. Что за книга? Прочитай. О, Лев книга. На, Читай. Кто там погибает? Ну, это Баслайтер. Сейчас. Да. Дизайнер. Это... To to скоро будет вода. Базж... Контрэдула премьера. Премьера нового Нурстоуна. Эфельба. В эту секунду тарелка что-то, короче, будет парить и пера... Стой. Эл Элементы, элементы Ридстоуна. 100, ты ты там про тарелку? Может, это про тарелку этих инопланетянов? Вот тут какая-то есть. Может, Билл. они хотят сделать какое-то восстание и захватить себе что эту хапку? Ты не здесь, а пигню ищешь. Ну а Покажите, что? что? тут есть Тарелка? еще у вас Кстати, у меня есть... Пару LEGO, LEGO стой, стой, Можно стой, построить стой. домик. Идем только не тут, только не тут. Это дом этого хозяина. Если хочешь, чтобы этот дом навсегда остался, то идем где-то в другом месте построим, его уберут отсюда. Мы уже. Разве это и дом ее сестры? Маленькой его. Ну вот именно что дом. Тут... Лучше под кровать где-то я тут был некоторое время и видел, что тут там спит мальчик, взрослый, который ваш, и там спит его младшая сестра. Ну да, хозяйка. Хозяин и хозяйка. Идем, тебя, кстати, с другими игрушками познакомим. Они наверху там. Какими, какие Какие игрушки? О, что ты там за пидгвиды? Ну да, кстати, там есть другие Я иду, иду. Если. Блин, мы... сколько я в темноте? Лежал в упаковке. Наконец-то я на свободе. И Могу уходить. Тебя купили, я... наконец-то. Только мне кажется, тебе опять идут. Идём. Эта маленькая сестра сломает. Чё сломает? О, нет, я не... А мне невозможно сломать, я разбираюсь. Её можно снова быть... собрать на места. детальки съесть. Да, я маленькая игрушка. Вдруг она съест, подавится мной и, и умрёт. А что тут смешно увидел Базлайтер? Давай Базлайтер. Вы где? Я тут пытаюсь забраться. Вот, вот, вот, ты где, ты где? Вот, вот! Стой, иди сюда! Кажется, не не, не тебе не сюда. Или, или О, сюда? Куда Кажется, идти? да, сюда. Мы уже просто забыли, мы тут давно уже не. У было. меня, кстати, есть Лего-фигурки. Вот такие кубики. Можно. Да Может, ты нам рассказываю. Да? Добраться. Хотите, я вам дам. Да не надо эти хозяева это а снесут, и все у тебя этих фигурок не будет. Или их у тебя типа бесконечность. Ну у меня их много, довольно разных цветов. Можно построить еще другой дом. Построим. Может сейчас. для вас, если у вас нету их? Да домов. у нас есть свои штаб-квартиры. Сейчас, Вот сюда. Все. Сейчас. Я уже забрался. Тут вот. много игрушек, даже игрушка тетя Зина. Дем. Сейчас ты познакомишься. И да, что за тетя Зина? Ты можешь тут хату сидеть и построить. Вот Зина. Вот смотри, здесь есть Спереди много разных. Тетя Зина. Игрушек. Здравствуйте, тетя Зина. Какие вот тут прикольные игрушки, только что водопалки? Можешь заделать Поли... тут дырку? Тут есть? Полицейские тут есть? Да, можешь заделать дырку? Можешь помочь заделать дырку? Крошечные Может... полицейские тут? Да, Чем попытаюсь. А, давай, ой. Ой. Но. Что ты делаешь? Детальками заделать. детальками. Зачем? Упал? Я могу заделать деталькой. А зачем заделать? Ну, типа, чтобы никто не упал. А то сейчас. О! А. Ничего себе. Ладно, давайте ты где-то хату себе построишь. Где-то дом. Где он? Тут будет? Так у него и так дом есть. Ну, да, у меня есть дом. Может, второй он дом. Тут... О, можно для Жаль них дом построить. Есть. Можно для них дом построить. Для Но них я могу. У ну, У фигурки живые. Можем построить дом. Ну, уже, Кстати, есть. Сюда, полу... О, нет, иди, сюда. Они они иди сюда. Иди сюда. Идите сюда. Смотрите, что тут есть. Базлайтер, смотри они тоже. Они не прикреплены. Их можно дом построить. Детальки у меня Опа. О, Пингвин. Вот тут... Пингвиненок Буруруро. А ты его знаешь? Кто, блин? Он Вроде сошёл. слышал. Вообще-то, фру... вот что это там находится за монетка? Не знаю. Странно. Опять вот какая-то книга? Опять записка какая-то. Давай, Базлайндер, понимаешь испанский. На. А, Ж... Кстати, как ты испанский понимаешь? Ну я просто прописана на разных языках, и я могу понимать разные языки. Я прописана на всех, даже на испанском. А, как поэтому... тут высоко. Привет, тут... Привет, баз. Привет, баз. Это это это. это, это э, вот это послание тебе. Э, по, пора э, э, тенер что-то. Эээ, Пора хочет найти Маквина, э, чтобы.. Съесть шоколадку вместе с ним э, И найти Редстоун. Удачи! Какого Маквина? Маквина Я не знаю там что-то про Маквина Давайте и на часы тебе заберемся Куда проберем? На часы, но это очень опасно будет Я могу Своими кубиками заделать путь. Давай. А вдруг мы упадем Вот именно, мы игрушки и мы разломаемся. не давайте я вам покажу. Не надо, Базлайтер. Так. О, тут забрались на часы. Это, наверное, самое высокое место. Как-то страшно. Ой, этот, я не знаю, есть там что-то? ка так. Ничего себе, я могу даже... а этот... А как выбраться? Давайте. Давай прыгать на вот этот. Не-не-не-не-не, это очень опасно. Это очень опасно. Лучше. А куда тогда? Мы. Мы в тупике уходим. Как? Ребята, вы сейчас увидите, как. Как? А как? В принципе, да. Я выжил. Ой. Я даже не полбался. Почему быть хорошо оригинальной фигуркой? Да. Китайская фигурка сразу на, сломалась. На я, я вышел не из-за этого, потому что я упал. Я выжил, уже что я зацепился. А, далее, смотрите, тут какой-то ступени, ступени, ребят. О, ну, кстати, это ну, наше ступени. спасение. Это наше спасение, я упал. Давай, там невысоко прыгаем. Ух, ну все мы внизу. Ну да. Эд Базлайтер, ты-то где? Спускайся. Да, ты где? Вот у Баз. Круто. А кто еще у вас есть? У нас есть еще... Ну, это только одна комната, прикинь. У нас есть еще вторая, где мы обитаем. Ого. И там намного <сас> больше чего есть. Поэтому вот можем пойти да. туда. Какой же большой дом. Больше, чем у меня очень много раз. Угу. Так, куда? Я живу в доме дома? Ну, уходит, да, в доме дома. Может, даже дома. А, второго. О, о, Это ваш дом? Нет, это дом Базлайтера. Мой дом там находится, возле двери входной. С лошадью. Вот это у вас дом. Угу. Базлайтер, проводи экскурсию. Все, проходи. Ой, о, тут еще какая-то комната. Лицо Базлайтера. Да, эпичное. Идите Иди очень. сюда. Идем. Ладно. О, тут еще что-то. Сейчас. Иди сюда. Идем. О, тут какой-то стол, стол. Сейчас, иду, сейчас. иду. Идем, идем. Иди сюда. Все. Ой, ой, ой! Идем. Лего Человечек, Это тюрьга тут есть, смотри. Кто такой? Вот, смотри, вот те, кто нарушает закон, тут те сидят, да. Поэтому... А что они тут делают? Они нарушали закон. Много раз закон нарушали. Тут какой-то призрак, херабрин и свет. Ничего себе. Ну да. Не открывай, они выбегут. Все. Также вот если. И хочу там оказаться. Тут у вас латера картина еще. Что за картина прикольная? Да. Ч в судуке? Ничего нет. А что тут еще есть? Ну, больше ничего, это секретная комната только для экстренных случаев, для оружия. Да. У тебя есть свой дом? Да, есть, но он далековато отсюда находится. Можем, в принципе, пойти. Хорошо! Ой, ой, ребята! Ребята, что? что такое? У меня я скажу, там в голову что-ли ударило, а... а как спуститься вниз? Глаза, зрение что-то ударило, короче. Идемте. Возл... да, как тут высоко. В общем, вот мой дом Это... же. Я привык сюда прыгать. Это уже вообще типа, привык. Вот моя хата. Так я вот тут же есть мини степень ступени. Идем. Для нас игрушек это я строил эти ступени. Да, конечно, они тут да, были домашеры. О, что это за лошадка? Это я уже Ты не думаешь, помню. Ты люди мы для игрушек это строили? Это естественно какая-то игрушка. Лошадка, есть. как тебя зовут? <фе> дом Burzai. Burzai? Это дом Дани. Ты Даня? Да, я Даня. Даня. Идем. Но это другой набор игрушек. Базлайтер, хватит уже драться со всеми. Идемте уже просто экскурсию проведем. Да почему ты Это же дом Даник. Да это раз другой набор вообще. О, вот. Тут... что это за динозавр? Это Рекси. <связывается> а где Рекси? Оля, у тебя дом... Дом... у тебя дом поменьше. Во второй этаж. Да. То есть третий видимо. Там вот что Я есть. Тут О, что это тут Балкон, есть? так не упади, не упади. Балкон есть, да. Так, еще есть. Прикольный у даба! А у меня, видимо, особо маленький дом. Короче, смотри, еще тут есть этот э, спуск вниз. Здесь тоже довольно интересно. Здесь есть, в принципе, все, что для меня надо, при бомбассе стройматериалы. Ты где? Я тут. Вот. Ты где? где? А -а -а. Тут еще есть книги тоже. Хочешь, хочешь? Хочешь, я тебе подарю пару деталей, о, чтобы да, вам приключения, чтобы на вас угу. там не допадали никто? Давай. Ух ты, не чустишь. А мне? Спасибо. Ладно, а сейчас мне? тебе тоже. У тебя так много этих деталей. А у меня еще много. Ничего себе. Секретные. Секретные? Хозяева о них не знаю, но у меня еще есть полно разных цветов есть. Пурпурный, а розовый, серый, Нет. черный, коричневый, белый, светло серый, зеленый. Нету. Он мне дал. А у тебя типа скажем днем появляются эти детальки автоматически или как? Нет, это были у меня. Но они мне особо да не нужны. Ну они у меня были. Просто видео производитель сделал мне. Mm -hmm, прикольно даже. Ладно, идем попрощаемся, ты уже, наверное, будешь идти, или ты еще можешь погостевать? Ну, не знаю, наверное, уже пойду, я слышу, там хозяева идут. Да, они, кстати, скоро придут ну, с работы, с садика. Да? Кстати, как наверх забраться? Ну вот, Азат. смотри, по этой же лестнице. Вот. А, сейчас заберусь. Ладно, пока, ребят. Пока. Я Давайте пошел к себе домой. Удачи, круто, да? Хорошо, а мы с Базмайтером пойдем, то есть каким как Базмайтером, в пойдем а чай, да? Да, let's go. Попьем чай, может еще какую-то вечеринку устроим, пригласим эту картошку и еще тебя пригласим, если что. Динозавра.